разбойников жил Кудьяр Атаман. Много разбойнички пролили крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Львованицой тешился, ночью набеги творил, вдруг у разбойника льва совесть воспом. Слав, как и я сказывал, И на честной петель. Все ему сразу наскучило, Пьянство, убийство, грабеж. Лютая совесть замучила, Место себе не найдешь. Сил навеки творить Сам путь ярмана спит Господь не свалилось а Тяжкое время грехов. Господу Богу. владимир полысалов